во сколько раз надо читать коды в первой обновленной ступени. Мнения в чате разделились от 8 до 108. Там я даю, насколько я помню, их около 100 кодов. Если каждый код прочитать 108 раз, то это займет не менее 7-8 часов. Именно поэтому я говорил, если вам хочется читать все коды за раз, читайте каждый код по 7-8 раз. У меня даже есть четки, я тоже читаю по 7-8 раз. Вот. И четки разделены здесь между одной бусиной и другой 8 бусин. Поэтому я читаю один код между большой и заканчиваю на второй большой. Все хорошо? Или включаем?